Форсунки перед установкой. Колечко обратки по возможности меняем. На самом деле шланг наружу. В принципе, будет видно, когда его потечет. Можно и не менять. Я не всегда меняю. Крышки форсунки. Если уплотнитель целый, то замене не подлежит по логике вещей. Но если денег немерено, то можно. Вот эти колечки меняем на новые. Перед тем как их натягивать можно смазать слегка. Так, вот новенькие колечки. И вот эти уплотнительные шайбы. Раньше где-то я видел инструкцию, что надо посадить их на лето, на солидов, чтобы они не падали. Не знаю, возможно это было раньше, не раньше. Но суть в том, что здесь вот есть упорчики на колечке. И эта колечка налазит, налазит сюда с усилием. Не знаю, у кого она там падала и как она падала. У меня лично не падает без всяких литолов, солидолов. Вот. Сняли старое колечко. Вот эту какую надо почистить, поставить новые колечки и будем убирать. форсунку. Прижимная пластина должна быть вот в таком положении. А не в таком, иначе будет форсунка гулять. Вот она вставляется, и вот таким макаром прижимается. Так, так, вставили прижимную пластину посередине вот в этот паз, то есть не вот так, а вот в этот, и начинаем вставлять форсунку и одновременно попадать на прижимные вот. вот таким образом. Значит, вставили форсунку и начинаем наживлять Аж Аккуратненько, чтобы гаечка не ехнулась. Куда не надо ехнуться. Слегка наживляем. Берем вторую. наживляем вторую И теперь поочередно поочередно крутя начинаем утоплять форсунку кто хочет может прикручивать динаметрическим ключом я делаю от руки Так устанавливаются все остальные. После того, как устанавливаются, поворачиваются платительные пластинки и притягиваются.